Мужчина с женщиной едут в одном купе. Уж больно мужчине понравилась женщина. И он к ней. «А давайте с вами познакомимся с загадками. Моя профессия начинается на букву «И», а заканчивается на букву «Р». Женщина так не раздумывая. «Инженер!» А теперь отгадай мою загадку. «Моя профессия начинается на букву «Б». А заканчивается на мягкий знак. Мужчина покраснел и не знает, что ответить. Женщина взяла все в свои руки и говорит, «Библиотекарь, а то, о чем вы подумали, мое хобби». Спасибо огромное за поддержку и комментарии, за теплые слова. Мне очень приятно, кто не подписан на мой канал